Всех приветствую. Вот сегодня хочу продемонстрировать вот такую вот теплую грядку, которая сформировалась прошлого года. Формировалась она из остатков растений, там, помидоров, огурцов, всякой травы, перемешку с опилками, картофельной ботвы, в общем все, что раньше предназначалось для силы сноямы, было включено сюда. Так вот, в чем? Интерес у меня возник Высадил в эту теплую грядку Вот такие вот тепличные помидоры Все бы опять бы ничего Если бы не погода И число высадки Не совпадает с нормальными понятиями О посадке помидоров А сегодня 23 мая В общем ради эксперимента Сюда было посажено Вообще, в целом, сегодня высажено около 50 кустов. Так, здесь у нас, наверное, кустов 20 на этой теплой грядке. В общем, хочу посмотреть, выживут ли эти красавцы вот на такой грядке. И насколько она оправдает такое понятие, как теплое. Понятно, что несовместима погода. Зимой же тоже не будешь садить, если бы она называлась тоже теплой. Поэтому... Хочу понаблюдать, а кому интересно, посмотрите, что из этого выйдет. Сейчас пройдусь, покажу, где они у меня еще сидят, кроме этой грядки, в каких местах. Да, еще для поддержки, вот такие были вбиты штакетины, помидоры подвязаны, чтобы их ветром не унесло или не сломало. Сейчас пройдем, посмотрим, где еще кроме теплой грядки растут посаженные томаты. В общем, вот это была теплая грядка. Хотели вообще 20 кустов посадить, но нам отдали рассаду еще 25, наверное, штук кустиков, помидор. Выкидывать жалко, поэтому рассадили их по краю огорода. Здесь просто земля, никакой теплой грядки. До этого здесь с прошлого года выращивались сидираты, росла фоцелия. Вот тут от нее остались вот стебли. Ну, мы их оставим здесь для мульчи. Это, конечно, мало, но соскребать ничего не будем. И вот здесь еще помидоры. В общем, садили-садили, думали все, когда же они кончатся, эта рассада. Она все не кончалась и не кончалась. В общем, пришлось тыкать в разные места а, участка. Но это то, что касается помидор. И я много лет перед посадкой картошки и высадки на грядках зелени всякая скапывал землю но это большой труд большой участок лопаты скопать мотоблока у меня нету никакого такого культиватора поэтому все это мне уже надоело и решил я вообще в этом году ни под что не копать землю. Вот как здесь видно, уже грядки сформированы. Уже лук зеленый вылез. В общем, была земля, мы ее разровняли. С осенью мы ничего с ней не делали. Просто прорыли такие канавки, засыпали семена, посадили лук. Ну, там морковь, свеклу и тому подобное. Посмотрим тоже, что будет. Тогда, когда я скапывал все лопатой, выбирал всю траву, баранили, ну и так далее. И так просто с осенней земли вот такую посадку сделали. Это одно, что касается грядок. Естественно, травы будет много всякой разной, полоть так и так придется, но полка будет осуществляться не выдиранием травы из земли, а просто ее срезом и то что мы срежем вот траву сорники она тут же на грядках будет оставаться в виде мульчи ну я наверное не первый то так делает но вот решила я попробовать может для кого-то это и не ново но такой же эксперимент хочу проделать с картошкой вот это тут небольшое поле картофельная. Вот сейчас мы его видим. Здесь тоже остатки ботвы, какой-то травы. Мы собрали листья из-под берез. Все сюда разбросали. Немножко опилок. В общем, картошка будет садиться следующим образом. Просто разметим такие борозды с помощью бечевки. Будем делать э, вот эти борозды либо плугом, ручным либо мотыгой и садить картошку тоже не копая потом как зайдет все это замульчируем сеном ну или то что найду может травы на кашу так разбросая посмотрим в общем такой эксперимент можно за этим наблюдать будет Начало посадки до первых сходов и итогового, итогового урожая. В общем, такой пока такая информация. Что будет интересно? Ну, у людей растет. Правда, может быть зависит еще и от региона. Но у нас здесь Сибирь с природой, с климатом здесь немножко так грустно, мягко говоря, поэтому, может быть, темы интересней. Ну, люди садят, выращивают, собирают, поэтому сейчас помидоры я снял на видео. Если заморозков не будет, то они должны сто процентов прижиться. Ну и будем смотреть, вырастут или нет. До новых встреч, всем пока.